Йо, Йо, Йо. Всем салют, салют, салют. Еее. Как дела? Чё нового? А, а. Что делаете? Привет, с Ростова в Иванова все кайф, пишет человек из города Невест. Олеся пишет. Тебя обожаю. Ага. Шалом, здорово. У вас этот эффект как-то проявляется, когда лицо на кусочки распадается, или вы его не видите? Вот сейчас Нормально Могу поменять Могу поменять эффект Могу поменять Но он прикольный Люблю, говорит, когда ты улыбаешься Оксик написала Ебало плывет по кускам Поменяй, говорит Ну давай сейчас какой-нибудь А что, на что поменять? Ну давайте О, нормально Так Выдают биты по талонам да не, я, мы биты это сами делаем, в принципе. как это меня не видно, не слышно. Вот же я разговариваю. В этом месяце должны два сингла выйти новых. Один с Лил Кейт, другой с альбома. Альбом в феврале. Знаешь, Дензел Карри? Да, знаю. Что планируешь на будущее? Трек, который называется Чем пахнут деньги, должен выйти синглом. В этом году, скорее всего. Итак. Не, ну солнышком был, по-моему, самый О. Вот это мне нравится. Чего ты боишься? Да сложно сказать, не знаю даже. Глупых вопросов боюсь. Клип 1 февраля. Ценить всем. Дашка, привет тебе передаю. Кепка, да, кепка норм. Старый русский рэп или новый русский рэп, я не знаю. Всего понемножку. Я не в хате нахожусь. Дрипс солевой сейчас у меня залит. Ну такой нормальный. старей дядь. Наверное. Ждем альбом, капец. Насколько сложно, насколько сложно, столько лет на волне. Тай, вообще похуй. Ну, я просто делаю то, что мне нравится и все. Нет, не рожаю насильно ничего. Мне в кайфе я делаю. Я, ну, я чувствую стайл, поэтому все хорошо. Как только я перестану чувствовать стайл, то все будет закончено. Пока я его чувствую, все отлично. Я где больше время провожу? В Москве. Старые бегеры на связи. У тебя есть девушка? Нет, у меня нет девушки Давидыч хвалил тебя Очень приятно Респект взаимный Будешь ли в выпуске Газлайф? Пока не снимался, не приглашали Поэтому хер его знает Да, братан, в Питере С Гуфом так и не пересеклись, что-то сложно сложно поймать его в Москве. Диск тебе привет, привет. Ага. Твой основной заработок это концерты или иная деятельность? Бля, вот я не понимаю, типа, тебя что... Чё... Не учили родители там нет, что есть вопросы, которые некорректно людям задавать там про деньги, про секс и прочее. А то, блядь, все вам расскажи, откуда деньги, откуда то, какая у тебя девушка, что вы с ней делаете? Дети в планах у великого рэпера смоки. Ну, во-первых, я не рэпер. Вот. А детей у меня много, очень много Всех люблю Альбом, альбом Почему музыку такую говняную делаешь? Ну, наверное, потому что я ее не для тебя делаю А ты что вообще делаешь в моем эфире? Иди нахуй отсюда не понимаю. Я вот не захожу на эфиры людей, к чью музыку, чья музыка мне неприятна. Ну, в чем прикол? Сидеть, смотреть на человека и, блядь, писать ему, что ты делаешь говняную музыку. Пиздец, блядь, люди вообще, я просто хуею, блядь. Как напишет кто-нибудь, какой-нибудь муть. Эволюция Да этот В принципе По поводу рэпа я все сказал Я ушел из рэпа И <coughs> Рэпером меня можете Больше в принципе не считать мою музыку можно больше рэпом не называть, как кому нравится Да я ее не курю особо так вот в эфир вышел взял такая тема сй никотин такая на самом деле жесткая. Да, я помню, баракамама, воронеж, салют, салют, салют. Расскажи, игнор. Почему это я игнорщик? Наверное, не увидел просто. Ну, что... Сумки, обмазался. Что так быстро пролетает? Правда ли, что твой псевдоним теперь будет Саша Питерских? Да. Саша Питерских. Крепость у меня пятерка. Пятерка солевого. Нормально. Мазиарти дропни и уходи. Спасибо. Я прислушаюсь к твоему совету. Просто спасибо за то, что ты делаешь Девочка написала И мне приятно Так, ну а где хейтеры? Это хейтеры, пишите тоже Не пропадайте умер, да. до да, стрим без повода просто зашел на две минуты. Тут вот уже, правда, больше прошло. Как познакомиться с Лил Кейт, напиши ей в директ в инстаграме. Она с тобой познакомится. Так, ну а что, давайте с кем-нибудь в эфир выйду, да пойду, пообщаемся. Кидайте заявки. Что значит, кто-то еще берешь шмот 812? 812 люди таскают, заказывают и... Все нормально, тридцать ага, шесть заявок. Не, вы сразу пишите, о чем мы о чем мы будем говорить. Что как это сделать? Так, 47 заявок, угу. сейчас кем-нибудь буду выходить в эфир Старик, только вы пишите, чем, о чем мы будем говорить, надо че, чем-то об чем-то таком поговорить Поговори с девушками, конечно, я же всегда говорю с девушками пятьдесят семь заявок. Поговорим за твою папсу, ну давай. Давай, наберем. Поговорим за мою папсу. Ну снимай трубку. Ты же хотел. Про мою попсу поговорить набираю человеку не снимает не снимает ну а чё ж ты в комментах пишешь и не снимаешь трубку Так, ну чё, кому еще набрать-то, чё вы все? 69 заявок. Вы сразу, вы сразу пишите, о чем мы будем говорить в эфире. 72 заявки. Зачем ты телефон свой кидаешь? Люди телефон кидают. Прими мою заявку, исполни мечту. Выходим в эфир с человеком исполняем мечту. Здорово. Здравствуй. Мы с тобой как-то были в эфире. Так, уходим из мира с тобой. Что-что? Нет, пожалуйста, не надо. Ну ладно, давай общаемся тогда. Как дела? чё нового? все нового? Да блин, погода хорошая, снег идет, да все красиво, погода, тише, тише. Тебя. Мы с тобой не договорили о Денисе бонусе тогда. Ну но, но знаю, Денис знаю Бонус. Витальный да, вообще красавчик. Денис да, бонус он лучший он... лучший, просто лучший. Слушай, а мой почему... братишка, мой братишка из СНП, Дэн Бонус, салют, салют, салют, салют. Слушай, а почему ты не попробуешь покататься где-нибудь, я не знаю, на популярном курорте? Простите. Надо, надо, надо покататься. Да я все музыка, музыка, все время нет. Слушай, спасибо тебе за виды лока, это мне очень нравится. И, И салют из Владимира, Палмдропа, все дела, -е -е. без обид. Паландропову привет. Всех благ, Сань. Обнимаем. Спасибо за творчество. Всем твоим близким. Всего самого наилучшего. Ты самый лучший музыкант. Все, давайте, ребят. Хорошего вечера. Давай. Так. Ну что, кому еще набрать? О, ресторатор. Сейчас ресторатором будем в эфир. Саня, сними трубку только. Здорово, здорово, здорово. Вот это сильно. Вот да. это сильно. Но я ненадолго залечу. Ну, я, кто я... победит во фрешбладе? Твои ставки. Слушай, я уже не знаю. Я до этого думал, что Витя Бовия. Я очень жду когда будет шестой этап, чтобы это было круто. Будет он очень скоро. Да, довольно скоро. Не будем говорить, когда. Да, конечно, не будем. Видишь, лысинку побрил. Правильно, Этот я крутой. тоже. О, хорошо. Ну э, что там с треками, Сань? Снова слушай, пишешь? хорошо, там все, да, все готово. Сейчас вот сводятся уже пару треков. Будем раскрывать, что эти тебе бит один. Да не я никому не скажу. Никому не скажу. Ладно, выйдет. Тег поставим. Все и так узнают. Как ты делище? Я только вот зашел, увидел тебя сразу. Нормально, нормально. Вот думаю, думаю по поводу фразблада. Что думаешь? Будет, будет грустно, когда он закончится. Такое было время. Да, да, да. Прикольно было. Но затянуто слишком. Но мне было весело. Мне было офигенно тоже. Ну, прям по кайфу, да. Так что у нас там есть интересные идейки еще. Мы с тобой, когда увидимся, обкашляем. Да, увидимся, пообщаемся с вами. Все, отдыхай, короче, до встречи. Пока-пока. Ага, да, Так, ну чё, кому набрать, ребята, ребята, семьдесят шесть заявок, мирон. Девяносто девять заявок. ну позайду, зайду-ка я в заявке посмотрю, кто там. Кто там? Да, народа много. К Давиду, виду еще положительно отношусь. М -м -м. Кстати, на днях собираюсь на фильм. На презентацию, короче. Бифа. Ладно, чё? Рад был с вами пообщаться. Обнял всех. Пока.